Почему я около мусорки? Нет, я не мусорнулся, ведь я не гуф, я просто рэпер. И сегодня мы сделаем с тобой просто лютейший, мать его, бенгер на микрофон, который стоит 20 рублей. Это будет просто нечто шедевральное. Давай быстрее переместимся в мою домашнюю студию, где мы запишем этот крутой, живой, настоящий, мать его, хит. А перед началом не забудь поставить свой пушечный лайк, оставить свой пушечный комментарий. И, конечно же, не забывай, что если ты не подписался, навсегда лещом остался. Не будь лещагой, бро. Сейчас я буду проходить мимо своих хейтеров, поэтому я буду очень аккуратен. На блоке очень опасно. Только что я хотел сделать красивый свет, но у меня взрывалась вот эта вот лампа Я просто рисковал жизнью, посмотри, просто посмотри, насколько они черные Я мог умереть, чуваки, поэтому если вы не поставите лайк В следующий раз у меня уже может и не быть Потому что я собираюсь купить еще одну такую лампу, либо переходник К теме видео Добро пожаловать на мою такую супер минималистичную домашнюю студию Как вы поняли, я очень люблю гостей есть. Это мой микрофон, на который я записываю большую часть моих треков, да и, в принципе, весь звук, который вы слышите в роликах, записан именно на этот микрофон. Но сегодня он нам абсолютно не понадобится, понадобится только для записи голоса, для видео. Сегодня мы будем использовать вот эту вот маленькую петличку, которая стоит 20 рублей. Сегодня мы сделаем на нее хит. Сведем и посмотрим, что получится из этого. Вау, wow, друзья, мы переключились на звук с моего конденсаторного микрофона AKG Perception 120. Но сегодня... Речь не о нем. Сегодня мы будем говорить об этой петличке. У нее даже нет названия. На Алиэкспрессе она стоила ровно 15 рублей. Сейчас она стоит уже 20. На нее мы запишем вокал и попробуем его свести. Посмотрим, можно ли выжить из этого такое-то качество. Я думаю, что можно. С хорошими руками и с хорошими мозгами. Это мой рекорд, на него также можно записывать звук, но он стоит гораздо дороже, чем 20 рублей, он стоит около 7000 рублей. В него можно подключать петличный микрофон, в него можно подключать наушники, но сегодня он мне понадобится в качестве маленькой звуковой карты, потому что мне лично будет удобнее, когда я смогу себя слышать и когда я смогу записывать звук. Но этот предличный микрофон также вставляется и в ноутбук, и в любой телефон. Единственное, я не знаю, как он коннектится с айфоном. А здесь жек обычный 3.5. Подойдет почти под любое устройство, я думаю. Сегодня я буду использовать вот этот рекордер только в качестве такой маленькой звуковой карты. Но многие скажут, «Йоу, чувак, да ты же записываешь на рекордер, здесь уже будет хороший звук». Да, конечно, но сегодня я буду использовать его в качестве всего лишь такой небольшой маленькой аудиокарты. Звук от этого никак не изменится. Можно было бы, конечно, записать вообще без петлишки. здесь звук просто шикарный. Но у нас сегодня в планах записать на микрофон, который стоит все-таки 20 рублей, а не вот на такую дорогую штучку. Друзья, я, конечно, понимаю, что из этого микрофона тоже получится, наверное, выжать хороший звук, но в пределах разумного. Если вы планируете записывать какую-то оперу, да, чтобы вас было очень хорошо слышно, я думаю, этот вариант вам не подойдет. Здесь нужно подстраиваться под жанр. Я подобрал жанр, который подойдет конкретно под этот микрофон, под обработки. В дальнейшем вы увидите, почему я выбрал его. Какие проблемы нас могут ожидать при записи? А, здесь... Очень плохо будут передаваться частоты, я это уже знаю Будут плохо передаваться низкие частоты, будут плохо передаваться высокие частоты Все нужно будет в дальнейшем это поднимать И также может быть высокий клипинг То есть это когда наш звук прям очень сильно вот так вот зашкаливает Когда мы как будто говорим прям в микрофон слишком близко Как это избежать? Нужно использовать либо какую-то подставку У меня, например, смотрите, здесь это паук Я зацепляю свой петличный микрофон сюда И он, он просто как влитой смотрится здесь и я могу вот на небольшом расстоянии, на расстоянии вот вытянутой руки, можно чуть больше, могу уже записывать свой fucking hip-hop shit. И у меня не будет клиппинга, звук у меня будет относительно ровный. Ну что ж, давайте это сделаем. Друзья, важно помнить, что когда мы записываем на петличный микрофон, не на ну, такой конденсаторный, либо USB какой-то студийный, мы должны помнить, что они не обладают хорошей шумоизоляцией. Нам нужно исключить все источники шума, то есть закрыть двери, попросить маму потише мыть посуду, попросить папу выключить телевизор. Но если вы живете один, так как и я, то в принципе нужно всего лишь закрыть окна, закрыть двери и исключить любые малейшие проявления шума. Это нам поможет... При сведении uh, я записал точно такие же дорожки, точно такие же даблы на этот микрофон и на петличный. Давайте послушаем сначала со студийного. Немножко отрывок, полные версии треков будут в моем паблике. Эта часть записана на студийный микрофон, который сейчас стоит, ну, я думаю, тысяч двадцать рублей. Когда я его покупал, он стоил примерно тысяч, наверное, восемь, девять. Сейчас я думаю, что ценники поднялись. Теперь давайте послушаем, что было записано на педличный микрофон. Скажу честно, поработать со звуком пришлось, потому что было очень много высоких частот, было очень много таких резонансов, было достаточно много шума, который пришлось давить. Но результат, честно говоря, результат меня просто поразил, потому что, ну, давайте послушаем и вы сами убедитесь. Yeah, baby, Микрофон стоит 20 рублей. Хотя, наверное, какие 20, даже 10. Послушайте, какой крутой звук. Запись немножко все-таки клипывала, потому что я читал очень громко, точнее пел, пришлось немножко это понизить лимитром, это просто шок, потому что я вообще не ожидал, что будет какой-то звук такой хороший, я думаю, что будет просто какой то такой, не знаю, дерьмище, который невозможно будет исправить, но давайте еще раз сравним, например, припев, либо, не знаю, куплет, давайте я сначала включу петличный микрофон, или давайте сначала включим студийный, а потом петличный, студийный, поехали! петличный который стоит 10 рублей поехали рассвет, день, рублей. немножко клепет немножко есть шум немножко там пере такой перегруз с высокими частотами но в целом в целом чуваки он стоит меньше чем пачка ролла он стоит как не знаю упаковка спичек представляете можно сделать такой звук Запись, это просто офигенно. Я хочу напомнить, что эти треки будут у меня в паблике, поэтому обязательно переходи в мой паблик у а На этом будет из этого микрофона, из петличного. А если тебе интересно, как я выжил из этой малышки такой крутой звук? который, в принципе, можно сравнить э, со студийным, конечно, качеством, но делать это я этого не буду, потому что, ну, это будет немножко странно. Какой здесь ценовой диапазон, да, какая здесь цена и какая здесь, то есть, ну, здесь стоит примерно 15 тысяч рублей, здесь 10, окей? Но, в принципе, звук хороший. Если ты хочешь, чтобы я подробно рассказал, какие плагины я использовал, какие там шумодавы я использовал, какие частоты я вырезал, не забудь поставить под этим роликом лайк и напиши комментарий. Хочу полный урок. Я обязательно сделаю такой урок, если я увижу, что вам этого хочется и вам это интересно. В конце этого видеоролика, буквально через 15 секунд, я все таки прикреплю кусочки с дешевого микрофона и с дорогого. А полной версии этих треков вы можете послушать, где, конечно же у меня в паблике очень малый ссылочка на него находится в описании. Ну что ж, друзья, это был по-настоящему интересный эксперимент. Мне он очень понравился. Надеюсь, как и тебе. Если тебе интересны такие ролики, не забудь поставить свой пушечный лайк, оставить свой пушечный комментарий и, конечно же, сделать эту красную мать его кнопку серой. Увидимся в следующих видео. А теперь трек. Yeah.